Amazfit БИП до версии V01.1.14. Что же здесь поменялось? Выровняли немного цифры в таймере, быстрее стал коннектиться для считывания данных и быстрее стал работать с данными будильника, ну, внутренними настройками. Вот, а, намного увеличилась работоспособность его, и, как заявляет производитель, где-то на 12%, 10-12% процентов меньше стало потреблять электроэнергию батареи.